Мы на самом деле, мы, это команда Мянского городского округа, проходила концерт уже уходящего года 2016, -го, обучения и проводила работу, я бы все-таки там большей части назвал, конечно, работой, в инновационном фонде Сколково по программе развития моногородов. Об этом много говорится, об этом много пишется. Не всегда, к сожалению, пишется. Исходя из реальных событий, большей часть желаемых действительно, кем-то но это уже личное дело, что называется. Из-за этого у нас, к сожалению, перенеслось время пресс-конференции, и сегодня, да, я ну, в 5 утра прилетел, поэтому, может быть, где-то буду не совсем четко в формулировках прошу сделать в этой части мне некоторые снисхождение, потому что спать хочется. Ну, это так, что да обстановку разрядить, а, в принципе, конечно, а, приятно, что мы традицию проведения итоговых пресс-конференций с вами сохраняем, а, приятно, что вы отзывчивы на эту нашу инициативу, ну и а, действительно, даже за прошедший год, в прошлом году, очевидно, было меньше оснований для того, чтобы рассказывать о том, что сделано потому что период пребывания в должности на тот момент составлял несколько месяцев то, что получилось то, что те события, которые произошли в этом году ну, я считаю, что то сегодня есть о чем поговорить поэтому я, может быть, по нескольким буквально 2-3 основных направления озвучу а дальше действительно перейдем в разряд вопрос-ответ, так будет правильно не заражаете? Так, ну тогда, быть может, по значимости событий, что ли, в прошлом году мы приняли бюджет, в декабре месяце 2015 года, и, как вы помните, говоря на прошлогодней пресс-конференции, тоже заостряли внимание на том, что бюджет 2016 года будет тяжелым. Потому что закредитованность высокая, потому что долговые обязательства перед поставщиками, которые выполнили либо виды услуг какие-то определенные, либо обеспечили поставку товаров, муниципальным э, учреждениям для того, чтобы они функционировали. Тяжелый бюджет, обеспеченность была по некоторым направлениям 6-8 месяцев текущего года, 16 -го. но тем не менее сегодня уже смело можно сказать. Мы этот год прожили, город я имею в виду, мы этот год проработали, и довольно результативно, а, просто две цифры. Три. Сокращение кредитных обязательств перед коммерческими банками и э, бюджетным кредитом у нас произошло с 220 до 97 миллионов. Дополнительно в бюджет муниципального образования в виде э, дотации, субсидий поступили... Ну, давайте посчитаем 130, 50 и вот 35 буквально в а, минувшие понедельник. Денежные средства, которые были привлечены дополнительно из бюджета а, Челябинской области. Это я говорю про деньги в чистом виде. Что на них удалось сделать, я думаю, что вы знаете. Конечно же, в большинстве своем мы а, гасили а, долги 2014 долги и большей часть долги 2015 -го года, которые были ну, сгенерированы на конец 2015 -го года. На конец 15 -го года в объеме 97 миллионов рублей. Это долги перед... Вот, не говоря об этих, то есть те цифры, которые я назвал, 220 и 97 сегодня на оставке, это только кредиты. Были еще долги, так называемые кредиторская заборность предходящая. Ее, по сути дела, мы сейчас тоже практически ну, 99% погасили. Сейчас на сессии, когда, если вы присутствовали, докладывал начальник кофем управления, был задан вопрос, то есть какие у нас еще останутся переходящие, она там назвала 2-3 цифры. Ну, это по большому счету очень немного, по сравнению с тем, что было. Еще раз повторю, при этом транспорт ездил, дороги убирались, освещение уличное восстанавливалось. Восстанавливалось, оно будет продолжать восстанавливаться. Школы работали, сады функционировали, детей кормили. Город жил. Параметры бюджета 17 и планового 18 го 19 годов позволяют более, наверное, посмотреть вот в будущий год с большей уверенностью, потому что бюджет на самом деле отличается принципиально. Здесь, безусловно, надо сказать спасибо губернатору Челябинской области, потому что те решения, которые были приняты по доходной части местных бюджетов и то, что поступало и поступает в бюджет муниципальный. Ну, одно только решение прокомментировать. Многофункциональный центр оказания государственных муниципальных услуг предоставляет услуги, в том числе значит, за некоторые из этих услуг оплачивается госпошлина. Наверное, пользователи знаете. Если в текущем году 50% от объема Госпошины, собранной за оказание услуг, многофункциональным центрам возвращалось в бюджет муниципалитетов, то Борис Александрович в этом году принял решение о том, что с 17 это будет 100%. То есть это серьезный рост доходной части бюджета. округа. Это только один пример таких примеров. <coughs> несколько. Итак, смотрим на 17 год в рамках тех параметров бюджета, который сегодня был принят, очень оптимистично. Что касается бюджета, что касается знаковых событий на политическом недостои по 2016 году. Конечно же, выборы. Выборы в Государственную Думу в сентябре текущего года. Полагаю, что результаты выборов останавливаются на них, наверное, необходимости какой-то детально нет. Вы знаете их сами, знаете не понаслышке. Для Миаса процент явки процент проголосовавших за кандидата от э, Единой России партии, э, правящей сегодня, равно как и собственно за партию, эти показатели ну, скажем так, небывалые за все предшествующие годы. И с точки зрения активности, и с точки зрения доверия кандидату правящей партии. Это тоже работа в городе. Это мнение горожан, которые видят и оценивают, что и как делается. Еще одно серьезное событие, на котором тоже все останавливались, каждый, конечно, наверное, по-своему, приезд президента Российской Федерации. Проведение им Совета Безопасности на базе нашего государственного ракетного центра. Может быть, опосредованный город к этому имеет отношение, но мы понимаем, это высокая оценка деятельности одного из наших предприятий. Это перспективы развития предприятия Мясского городского уровня, государственного пакетного центра. Конечно же, здесь основная заслуга коллектива ГРЦ, руководства ГРЦ. Но здесь есть возможность, наверное, провести некую... Параллель или зависимость. Работники ГРЦ, равно как и работники любого другого предприятия, живут в городе. И я, когда встречались в сентябре прошлого года с Владимиром Григорьевичем Дегтярем и а, с Виктором Сергеевичем Кадылкиным, ну, в период вот, знакомства, так это скажем, да, говорил на встрече одну простую мысль я, я действительно так считаю. Где бы ни работал человек, на каком бы предприятии, он живет в городе. И он работает на предприятии настолько с большой или малой самоотдачей, насколько он удовлетворен своими условиями жизни. Горит у него дома свет, тепло, почищено у подъезда или дорога, ходит транспорт общественный, ну и настроение соответственно. Но извините меня, если я не могу доехать до работы, Некоторые горячие головы при принятии бюджета э -э, на семнадцатый год предлагали там, сократить расходы на талисманы предприятия. Я не обдуманный вариант а, э -э -э, был, на мой взгляд. Ну представим, если человек до работы добраться не может, какова будет у него отдача за станком или за э -э проектным столом? Наверное, не та, которая позволит предприятию добиться высоких результатов. Поэтому я считаю, что э, город как таковой имеет непосредственное отношение в том числе и к успехам, и к достижениям всех предприятий, которые работают на территории города. Пусть это не покажется нескромным, но это моя точка зрения. Сколково. Повторю еще раз, Сколково это не приходь. Это возможность выйти на несколько иной уровень взаимодействия а, с федеральными органами власти. Фонд развития моногородов, он же создан не случайно. Он наполнен довольно серьезным финансовым подкреплением. Сегодня мы оформили а, заявку, представили туда один из проектов, который будет софинансироваться, в случае, если мы его удостоверим защитим и надлежащим образом документ, который будет софинансироваться из средств этого фонда. Что значит? Значит то, что бизнес города получит поддержку на уровне, бюджета, на уровне бюджетного финансирования. Это важно. Конечная цель получения статуса территории опережающего развития. Этот статус подразумевает довольно серьезные преференции для вновь создаваемых бизнес на территории города Нам важно, потому что мы сегодня ищем пути развития муниципалитета куда идти дальше какие предприятия, какие направления бизнеса, какие отрасли развивать при поддержке муниципалитета у нас очень хорошие творческие, креативные бизнесмены молодежь которая сегодня приступает, вступает, наверное, в производственный цикл, в экономику, начинает вкладывать в нашего города свой вклад, развивать отдельные производства. Насколько комфортно будет это делать в городе? Задача муниципалитета ⁇ создать максимум комфортных условий для этого, чтобы не было административных преград. И службы, службы администрации нацелены на решение этих задач. Чтобы были какие-то льготные условия. Это как раз статус территории опережающего развития. Вчера в Сколково прошла защита проекта, который был представлен проектной группой из мяса муниципальных образований, много городов в нашем потоке работающих 11 было. Три из Челябинской области, Татарстан, Ивановская область, Кемеровская область и Саратовская. Я смело могу сказать, что представленный проект развития Мианского городского округа, разработанный командой, которая работала на базе Сколково, при активном участии бизнесменов из города МИАС, при активной поддержке работников администрации, потому что ну, там, это большой труд, это большой класс документов, это большой объем информации, которую необходимо проработать, чтобы это были не какие-то фантазии о создании там, города нью а именно реальный проект, который можно реализовывать и который а, по итогам своей реализации даст Новый импульс городу и, может быть, новые направления в экономике города. Мы вчера достойно свой проект презентовали. И он получил очень высокую оценку. Это было приятно. Ну, особенно на фоне той информации, которая прошла там, если говорить предварительной защите, Почему-то она там как-то так. Но ну, любят нас. Там, желтоватая пресса. Слегка. Ну, там они. Каждый имеет право. И еще, наверное, один аспект, на котором хотелось бы остановиться по итогам года. Посмотрели, поработали, потрогали, поняли, кто во что гораздо. Я имею в виду работников аппарата администрации, и в период <coughs> рождественских каникул, я думаю, мы выберем время, и уже, так сказать, в таком спокойном рабочем режиме встретимся с специалистами, пообсуждаем, как жить, что делать дальше. Где что усилить, где, быть может, что-то подкорректировать, где, быть может, к сожалению, с кем-то, ну, не знаю, расстаться, не расстаться, но посмотреть другие варианты приложения усилий, если говорить про органы исполнительной власти. Ну и, соответственно, стало понятно, кто и зачем пришел в депутатский корпус, кто пришел работать для избирателей, и жителей города видно, реально. А кто пришел решать свои проблемы и прикрываться интересами избирателей и жителей? Коллеги, это тоже видно. К сожалению, некоторые, так сказать, открытия в этой связи, в кавычках, для меня лично очень неожиданно и очень неприятно. Но есть над чем работать, есть к чему стремиться, есть э, понимание, как мы это будем делать. И я думаю, что в конечном итоге мы все сделаем правильно исходя из того, что все-таки в приоритете должны быть интересы общие, городские, а потом, может, чьи-то локальные и частные. Мы не имеем права идти от интересов одного человека к решению через решение или через, правильнее сказать, наверное, дискредитацию, что ли, общих целей. Корректно стараюсь говорить в этой связи. Вот. Если... Я говорил об этом в прошлом году. Я говорил об этом, когда волею судеб э, решение собрания депутатов э, мне было доверено право возглавить администрацию нашего города. Если город не будет развиваться и не будет жить достойно на мой взгляд, не может быть в городе развитого и достойного бизнеса. Он будет просто невостребован, граждан. Поэтому сначала город, потом, потом какие-то локальные, частные вопросы, задачи, и проблемы. Так что в этой связи э... в январские каникулы нам будет чем заняться с работниками администрации, Потому что, ну, откладывать куда-то на потом, к сожалению, рутина текучка иногда заедает. Исходя из того, что мы в этом году приняли, еще раз повторюсь, бюджет достойный, и торговые процедуры по максимуму пройдут не, даже не на один год, 17 а на три года. <coughs> здесь, извините за сленг. Значит, убьем двух зайцев. Во-первых, избавимся от лишней рутинной работы, связанной с постоянным оформлением документов, для того, чтобы в рамках 44-го закона можно было процедурно все это дело провести. А во-вторых, получим реально от торговых процедур экономию, которую можно будет и нужно будет направить на решение тех задач, которые вот как-то так, может быть, остались немножко не в полном объеме решены в бюджете 17 -го года. Так что... Работать есть над чем, работать есть с кем, будем работать. Дорогие, переходим к вопросам, с учетом того, что телевизионная запись, как договаривались, просьба представляться. Первый ряд может не вставать, а второй просьба – вставать, называть себя и свою страну. Пожалуйста, подъемом рук, кто желающий. Давайте я начну. Хорошо. Геннадий Анатольевич, здравствуйте. Мы рады вашему возвращению. Давайте вспомним прошлый год. Одни, наверное, да нет, наверное, все помнят, что в прошлом году мы общались, говоря о том, что Геннадий Анатольевич, как никто другой, смог организовать работу с собранием, наладить, работаете ну, в одном ключе, и все было так хорошо, плотно, конкретно. Сегодня мы говорим несколько в другом уже формате, о том, что бюджет не принят, знают в области, кругом знают, все об этом сказали. Это говорит о том, что несколько эти отношения пошатнулись. Чем вы это, как назовете, это результат годовой работы, это вот то, о чем вы сказали в конце, узнавание друг друга получше, кто зачем пришел. Вот ваше видение этой ситуации, какой-то конструктивизм будет ли в ближайшей перспективе виден, как вы видите работу с Сатаином? Конструктив, безусловно, будет, потому что и народные избранники пришли работать не на один год, и я, надеюсь, проведу еще ряд итоговых пресс-конференций, может быть, в этом кругу, может быть, в более широком по работе за тот или иной календарный период, да. я к конструктиву готов, я к нему расположен, открыт, но когда это конструктив, а не когда приходит народный избранник и говорит, например, вот у меня там есть два участка земли, вы мне их там оформите, пожалуйста, тогда я буду голосовать за вас всегда. Это не подход, это шантаж. Я таких примеров, к сожалению, сегодня, коллеги, я не буду называть имен, адресов, паролей, явок, некорректно, неэтично. Я думаю, каждый себя узнает, кто как нарисовал себя, кто как себя позиционировал в году текущем. Таких примеров э, не один. Поэтому еще раз говорю, общие проблемы, потом, наверное, какие-то проблемы другого формата. И повторяю снова. Не может хорошо развиваться бизнес, если город нищий. Давайте сначала проблему в городе все решим. У нас много. Дорог мы сделали мало, но сделали, хотя в прошлом году, вспомните, 0 рублей 0 копеек. Нас за них критиковали, как-то там сделали не так, как-то что-то где-то как-то. Ребят, результат, мы их сделали. Мы их сделали, дороги есть. Не только дороги. Освещение, ну да, но если в прошлом году на освещение от плановых 24 отдали 8 по году, а в этом году 15. Для нас это уже движение вперед. Да, к сожалению, по каким-то объективным, либо еще субъективным, такой фактор тоже вмешивается. Мы не решили задачу заключения энергосервисного контракта, который, может принципиально бы этот вопрос закрыл раз и навсегда. Но, друзья, креативные у нас в городе тоже есть, да не только в городе, в области. Нормально. Есть вариант решения и этой проблемы, и мы это в любом случае будем решать и делать. Северные деревни освещение, движение вперед. Проект Синегорье в этом году три три, три три, три, объекта, наверное, правильно будет сказать на три объекта подготовили проектно-сметную документацию. Один из этих объектов, очистные сооружения на Солнечной долине, заявили на софинансирование фонд Моногородов, проект инфраструктурный. Две, два остальных дороги в Тургоике и э, в Солнечной долине Хребет, в да, заявили э, в программу Синегория. Деньги поступили из областного бюджета на то, чтобы произвести проектно-изыскательские работы. То есть у нас появилась основа. Коль скоро сегодня есть основа, у нас есть э, очень высокая степень надежды, что завтра завтра будут деньги на то, чтобы сделать дорогу. Дорога Хребер. Областной областной Дубровский в прошлом году, в декабре месяце, задал вопрос мне и Жилин Вячеславу, главе Златоустов. Парни, вам нужна дорога? Соединяющие два ваших муниципальных образования. Скажите, сказали, Борис Александрович, слово держит. «дорога» делается. Она, там работы ведутся сегодня, но те, которые можно проводить в рамках вот, температурных режимов. Срок ввода в эксплуатацию, там, по-моему, октябрь 2017 года. Это дорога, которая соединит два города. Я еще об одном проекте не сказал. Агломерационный проект, который сегодня активно прорабатывается совместно. Несколько муниципальных образований. Мяз, Латаус, Сак, Чваркуль, Карабаш. Мы пытаемся, вчера, вот, когда министр э, Смольников, Сергей Александрович, министр экономического развития на, уже после моей защиты, после защиты проекта нашего Сколкова комментировал, а, в том числе остановился на вот, а, агломерационном проекте, на нашем. Хорошую мысль сказал. Сегодня для всех муниципальных образований характерная такая деталь, не очень хорошая, не очень приятная. Молодежь уезжает. Особенно, наверное, вот это прискорбно для наших соседей что Вячеслав Антонович не уже об этом говорил там на разных совещаниях. У нас ситуация немножко получше, но куда уезжает молодежь? Молодежь уезжает в большие города: в Челябинск, в Екатеринбург, ну и дальше. В Питер, столица. Почему? Чего-то не хватает. Чего не хватает молодежи? Рабочих мест, досуговых центров, каких-то культурно-исторических центров. Музеев, театров. Сказать, что в Мясе можно будет построить театр, наверное, собственно, в Мясе построить театр, наверное, сегодня у вас вызывает улыбку. А если мы говорим про то, что этот проект может быть агломерационным, да? а вот те муниципалитеты, которые подписали сегодня предварительное соглашение о вхождении в состав агломерации, численность 510 тысяч человек получается. Здесь уже другой статус, другая степень и другой интерес. И, соответственно, по этой новой дороге, которую построим, приехать из Златоуста в Миас или из Миаса в Златоуст 15 минут. В Миасе может быть театр, в Златоусте может быть хирургическая больница специализированная. Например, мы укрепляемся, пытаемся, тем самым мы пытаемся увеличить что ли степень своего влияния в области. Сегодня есть один центр Челябинск. Почему бы МИАСу, Златоусту, усадки не стать еще одним таким центром? Продолжение ну, возвращаясь к наиболее злободневной проблеме прошлого сезона – уборки городских территорий. Я, как человек безлошадный, каждый день хожу по Романенко, и на работу и вижу цепочку коньков. Мы сделали спецпроект «Стань на коньки», этому посвященный, как находчивый. Вы клятвенно заверяли в прошлом году, что эта проблема будет решена. Но, к сожалению, все мы видим, воссы не там, когда она решится. Мы э -э создали учреждение специализированная, которая будет заниматься решением этих вопросов. Здесь, ну, наверное, можно многое по-разному говорить, к сожалению, причина по большому счету одна. Все та же. 44-й закон и низкий тариф. Сейчас есть реальный ресурс, который с 1 января должен начать работать. Мы его создали долго, в муках, потому что Действовать, нарушая законодательство, мы права не имеем. Действовать в рамках законодательства, это, я вам скажу, большая творческая работа, чтобы добиться а, того результата, который нам нужен. Я очень надеюсь, что с 1 января будущего года мы этот вопрос снимем. Минут 4, Иван Анатольевич, следующий год в России обозначен как «Год экологии». Вот в этом направлении хотелось бы, в общем, услышать какие перспективы на территории Мьяцкого городского округа. И, в частности, первое, какие меры будут предприняты на тему охраны Тургаяка, то есть прошлый сезон летний показал, что Заселие моторных судов, самолетов и даже вертолетов как бы экскурсионных. То есть ну, просто там, фантастически. Да, не столько может быть даже извините вертолетов и самолетов, сколько э, туристов, приезжающих, желающих отдохнуть и искупаться. Возможно, да. И второй момент а, буквально в течение последнего месяца инициативная группа горожан вышла, так сказать, с проектом, выходила на одно из заседаний по бюджету с идеей воздвижения культурной достойной набережной реки Миас в районе Фока. То есть в том числе и организации там посадки дубовых аллей. То есть это на самом деле было Здесь, самое вот, интересное. Вот, вот не поверите, и, вот не поверите. И вообще о я вчера, не территории. Я вчера 12 минут собственного доклада да, моего говорил в том числе об этих проблемах. Вот два объекта, которые вы обозначили, да? Озеро Тургаяк. Ну, э, у нас есть некоторые представители, опять же, депутатского корпуса. Они вот новый такой хороший термин ввели. Это моя оценочное, мое оценочное мнение. Так вот, э, по некоторому оценочному мнению, э, четкой статистики здесь, конечно же, навряд ли она имеет место быть, объем туристического потока в год у нас в городе составляет ну на скидку три цифры, предложите Кто? какие варианты? больше 100 тысяч Мимо. 200 тысяч в год порядка 4,5 миллиона за сезон? за год, за, за год. За год. 100 тысяч э, даже в этом году Тургаяк пропустил всего лишь за несколько дней всего лишь за несколько дней пропустил Лето было хорошее. Озеро, мы видим, нагрузка для него очень серьезная. Возвращаясь к экологии. Так вот, говоря о том проекте, который мы защищали, там один из разделов, экология, он, одно из направлений, оно в принципе, оно стратегическое для нас. Потому что сегодня, сегодня, та экологическая ситуация, в которой находится город, это наше преимущество, это наш ресурс, который мы с вами можем использовать для того, чтобы город развивался. С другой стороны, развивая какие-то направления, тот же самый туризм, да, что мы э, в итоге поимели все с вами после высокого летнего сезона на наших озерах? Горы свалок, в лесах, в береговой зоне, да? Орендаторы разбогатели, хорошо заработали. Рендаторы, может быть, разбогатели. Бюджет, кроме э, расходов по, э, извините меня, э, ликвидации несанкционированных свалок, с этого ничего не поимел. Есть термин такой монетизация. Так вот, опять же, по тем же оценочным критериям, у нас сегодня в целом э, монетизирование всего лишь порядка 10% от того объема услуг, которые в сфере туристического бизнеса могут быть оказаны. И это переход от процентов к большему объему. Это тоже точка роста для города и для бюджета. Приятней отдыхать цивилизованно, да, нежели когда. Пришел, а тут у тебя куча мусора лежит. Ушел, после тебя еще она и... Эта куча мусора больше стала. Тут не экологическая обстановка не улучшится, не морально-эстетическая. Удовольствие получено, очевидно, не будет от такого отдыха. Но это ведь мы с вами оставляем. Я же не приду и не оставлю там мусор в том месте, где вы отдыхаете. Ну и вы так, надеюсь, не сделаете. Ну, элементарно, Да. Это по поводу экологии Тургайка и Набережная Рекумяс. Напрашивается. На самом деле это тоже один из проектов в рамках развития туристического направления в городе. Развивая бизнес, развивая экономику, нельзя не предъявлять новых требований к развитию городской среды, той среды, в которой мы с вами живем. Мы двигаемся вперед, требования на самом деле все выше и выше с каждым днем становятся. Мы пока, вот, на мой взгляд, отстаем от тех требований, своим реальным состоянием, от тех требований, которые есть сегодня. Поэтому и по набережной, и по плоскостным сооружениям, по стадионам. Но мы решаем вопросы, вы же видите, трибуны делаем. По искусственному газону, за который, я не знаю, там по мне тоже прокатились несколько раз, Уважаемые коллеги Мы решили вопрос Газон в будущем году будет Поле искусственным наших футболистов будет Еще немножко усилен И увеличим вложение В стадион труд И у нас там Хорошее ядро получится Спортивное ядро Параллельно Есть много хороших инициатив У нас мне, всегда чем город не оставился Знаете, когда приехал в 1988 году сюда жить после окончания института. Жить и работать. Обратил внимание, настолько молодежь вот, интересуется, причем молодежь возрастом 25-35 лет, генерят идеи такие, что только успевая в нужное русло направлять. Это было еще в 1988 году. Меня этим поразил наш городок. Я приехал жить туда. Вырос я в старом городе, там немножко другая специфика взаимоотношений была. А жить, кстати, после студенчества, приехал на наш городок. Очень много идей. Их надо просто направить в нужное русло. Причем есть, конечно, некоторая разница, если в тот период все идеи они были со знаком «плюс». И я вам могу сказать, что из тех идей, тогдашних идей 88 -го года. Сегодня выросло много серьезных предприятий, которые работают не только на э, городском или российском да, уровне, они и за рубежом работают. Вот кто из вас слышал, знает, компания 3D есть. Знаете какую компанию? Она не компьютерная. Она не компьютерная. Да, виртуальная реальность. Вот одну только две вещи скажу. У них свое представительство. Кремниевая долины США. Наша компания, наши айтишники, ребята, они сегодня работают по контракту и поставляют реальный, свой программный продукт корпорации Samsung. М? Вот точка роста. Наша задача условия создать. Наша задача увидеть эти альтернативные направления развития экономики. Создать для них условия, чтобы компания 3DV вот. она здесь, голова у нее здесь, а спецы работают в Челябинске. Им пока сегодня сюда ехать не совсем интересно, инфраструктуры нет. Надо для них набережную сделать, как вариант. Стадион Северный восстановить. Мы сегодня его там пытаемся а, на каких-то условиях государственно-частного партнерства восстанавливать. Там появились э, интересные предложения. Вот. Я думаю, что мы, мы в этом году уже первую, что называется, очередь там, запустили, да, пляжный волейбол. Там даже какой-то мини турнир в период открытия провели по волейболу. Надо довести до логического завершения. То же самое по футболу. Мальчишки, наш Городовский, у них такие активные родители, кто, вот ну, Дмитрий собрать не даст. Они приходят с идеями. Вы нам дайте вот это, помогите вот тут, а мы сделаем вот это, это и вот это. Вот это, вот это конструктив. Это по а не то, что, а, да у вас там что, да у вас там все плохо, да вы там вообще, стой, ничего не делаете, не умеете. Это нехорошо. Критикуешь – предлагай. А просто там бла-бла-бла, ну, эффект такой же будет И отношение такое же. Ну, а вы что, посоветуете, допустим, вот этой инициативной группе, которая с, с таким <с проектом вдруг э, решила выступить? То есть они с каждым днем, я наблюдаю за их работой, с каждым днем все, э, скажем, укрупняется в своих идеях. На самом деле, э, довольно-таки здравое зерно и здравые мысли. Может быть, стоит их как-то подключить вот к тому проекту. Безусловно, стоит. Есть Безусловно, вы готовы стоит. их принять и... вот, а, обратили внимание, да? Дни открытых дверей. Да, в январе, а, к сожалению, в, в декабре-ноябре не получилось. Объективно. Я извиняюсь перед горожанами, но хорошая практика, мы и будем продолжать. Люди приходят в Завтра, кстати, у меня, а, по-моему, запланирована встреча с такой тоже творческой группой которые сегодня просто на добровольных началах, сами потому что им интересно, работают над обликом улицы Тухачевского как ее вот, сделать и как ее преподнести так, чтобы она была интересна горожанам, особенно молодым причем там работают и студенты-архитекторы там работают и э, искусствоведы и, э, специалисты уже скажем, более зрелого возраста это нормальная рабочая команда, которая началась идея, с чего? Пришла девочка, студентка 4-го курса, по-моему, Юргу, которая учится на архитектуре. Она вот выиграла грамму. Она там повстречалась, ей руку пожал президент Путин. У нее есть идея. Я хочу эту идею реализовать. Говорю, так давай мы ее сделаем. Не просто вот у нее форма архитектурная, Кованый лось Маша Иванова У нее не просто идея И не просто вот его куда-то поставить А мы в другую плоскость перешли Давайте комплексно подойдем Посмотрим, у нас места много, приложений. Сквер за Дворцом культуры автомобилестроителей Вывезли оттуда кучу мусора Ну, в конечном итоге, так сказать Так как эта территория пока Закреплена за муниципалитетом мы никому в использовании не переданы арендатор, который был с ним, договор в Расторге. Там постоянно возникает куча мусора. нами же туда принесем. Вот облагородите, хорошую идею там реализовать. И я надеюсь, что завтра уже придут с конкретным предложением, проектами, макетами. Работают, действуют. Это все надо. На самом деле, вспоминаю, первая моя серьезная поездка там, в, в, в, юные, в школьные годы была, в город Каомов. Литва. Сейчас это другое государство. Мы жили где-то там, мы ну, ездили в школьниками, жили где-то там в новостройках. И не было нигде засфальтированных дорожек. Была везде ну, что-то подготовка какая-то, там грунт рассыпан. И вот где-то люди ходили. Вопрос, почему не засфальтирован? А вот сейчас натопчу, Мы поймем, где надо ходить, где удобно. Там проложим асфальт. Параллель. Да? Есть сегодня, еще раз говорю, много интересных предложений. Мы готовы их выслушивать, мы готовы их систематизировать. И принимая уже решение о том, что этот проект интересен, а этот проект не интересен, реализовывать то, что интересно. Более того, сейчас еще. А буквально уже в ближайшее время у нас будет сформирован так называемый, а это будет ну, чисто армиционное начало, правильный офис, задача которого как раз вот все интересные идеи, которые генерируются жителями, либо какими-то сообществами, группами, посмотреть, отследить, отсеять, а потом вынести на всеобщее обсуждение и. Если они на самом деле города интересны, приступить к их реализации. Вот в этом пути, в этом направлении мы сейчас будем двигаться очень интересно. Генович, хотелось бы вернуться и услышать более подробный ответ о энергосервисном контракте. В июле до еще выборов думаю, звучало. Звучали заверения о том, что. Уже все очень скоро будет. А, а, э, контракт деле... будет заключен. В декабре в ноябре, ровно месяц назад, мы с вами разговаривали на эту же тему. Вы сказали, что комментировать пока что нечего, поскольку еще только в течение ближайшей недели будет вложена документация и объявлен аукцион. с той поры что-то изменилось или нет. Такое впечатление, что поручение губернатора муниципалитетам о заключение энергосервисных контрактов в нашем округе, к сожалению, срывается. Ну, на самом деле, не совсем так. Мы в первый раз мысль о том, что это один из вариантов решения проблемы освещения, публичного освещения в муниципальном образовании, заговорили в ноябре прошлого года. Более того, на тот момент довольно оперативно подготовили даже конкурсную документацию с расчетами, выкладками, а мы понимаем, что это очень серьезный документ, потому что, помимо замены осветительных приборов, муниципалитет должен по итогу реализации энергосердственного контракта получить экономию денежных средств на оплату уличного освещения. Так вот, если не память не изменяет, даже в декабре прошлого года у нас был выложен Проект контракта на торговую площадку. И нас в январе очень сильно в этом плане подкорректировало Федеральной антимонопольной службы. Да. Были недоработаны то есть сыры по некоторым аспектам. Причина простая: это объемы инвестиций, это объемы денежных средств, которые должны по итогам реализации контракта быть в виде экономии полученных, финансовая модель для того, чтобы она была рабочей и четкой, должна быть проработана. Мы столкнулись с тем, что у нас в муниципалитете, и это, к сожалению, не единичный, опять же, могу сказать, случай. По состоянию на сегодняшний день даже нет четкого и точного представления о количестве, ну вот я простую цифру о количестве напоров, на которых крепятся светильники. 8 700, 7 800, эти учтены, эти не учтены. Для того чтобы проект контракта, который будет выложен на торговую площадку, был неубиваемым, ну, да? Необходимо провести для начала аудит всего электрохозяйства. Это, естественно, деньги большие. Сейчас мы, когда, собственно говоря, УФАС нас подкорректировал, провели следующую работу. Мы приняли решение о том, что, дабы цифры были объективны, проведем на самом деле энергоаудит, провели этот энергоаудит применительно к центральным улицам, ну, троллейбусным маршрутам, так скажем. Сегодня есть четкое понимание по финансовой модели. Сегодня документы дорабатываются. Я, к сожалению, сейчас не скажу, может быть, они уже и выложены на торговую площадку, может быть, нет. Посмотрим. Наверное, вы это, в принципе, увидите можете сами. Но я вам могу сказать совершенно однозначно следующее. Даже если сейчас проект контракта будет выложен И если он в очередной раз у нас будет мягко говоря раскритикован э, уфас такой очень может быть э, к сожалению э, примеры тому есть тот же самый троицк э, два года они э, готовили проектную документацию э, э, Крыштым тоже очень довольно долгий промежуток времени этим занимались у нас сегодня есть понимание как мы э, решим этот вопрос если контракт не сложится. Это понимание есть. И освещение в будущем, в бюджете будущего года отражено отдельно и более достойно цифрой обслуживания уличного освещения. Подразумевается и замена светильников, но она будет поэтапной. При благополучном расходе, если у УФАС не предъявит каких-то еще дополнительных претензий, Можете назвать какие-то хотя бы промежуточные сроки реальные исполнения этого сервисного контракта? Ну, давайте мы порассуждаем в этой связи, условно говоря. Ну, вот так. 15 января выкладывается, допустим, а, конкурсная документация, она сейчас не выгодна. Еще раз, но, к сожалению, немножко оперативную информацию потерял. Сорок дней до заключения контракта. Дальше по реализации у нас сроки, там, по-моему, с Спасибо. Да. А еще 30. один вопрос? 34. Угу. Вот такой вопрос. Два, да. даже. Вот, говорите о развитии туризма, о всех таких вещах, которые надо еще и строгать -то тоже что надо делать. все так, как туризм, добавляя все вот эти вот вещи, что далеко не все мясцы могут себе этого позволить. Очень многие это просто недоступно для людей. которые получают обычную зарплату. Ну, вопрос, вопрос хороший. Да? Для того, чтобы мясо могли это а, получить и на достойном уровне, вот сегодня муниципалитет на побережье всего нашего замечательного озера реально использует, может, имеет право использовать только территорию городского реализации. Надо э, на достойном уровне развить эту территорию, чтобы она была не только доступна, но и комфортна. Насколько туда нужны капиталы вложения со стороны муниципалитета, вопрос неоднозначный. На мой, взгляд, на мой взгляд, это может быть то же самое муниципально частное партнерство или просто аренда. Но с конкретным, с конкретным нормальным арендатором с нормальными арендными ставками и с четким соблюдением тех требований, которые при заключении договора аренды на конкурсной основе в в 2017 году, как раз заканчивается срок аренды городского пляжа, которые будут сделаны. Здесь не смешило. Депутат Щепин сказал, что он второй год не может попасть к вам на прием. Меня тоже не смешило. А как вообще люди попадают к вам на прием? Когда же где это публиковано, чтобы мясо им сообщить? Как попасть к вам на прием? По-моему, все мясо, и уж тем более депутат Щепин, знает, что с половины восьмого. Приглашаю вас, идите завтра, смотрите, тут наверняка будет. Несколько желающих уже, которые пришли, просто потому, что есть какие-то вопросы. Ни записи, ничего, просто по восьмому. Я здесь, угу. двери открыты. Это первое. Второе. Если быть применительно к депутатам, то выделено специальное время. Причем это время было э, выделено... Э, ну, то есть оно менялось, э, само время, несколько раз, исходя из пожеланий народных избранников. Поначалу это предложение было... Мое. Каждая пятница после 15 часов. Ну, как-то вот востребовано не было, активности как бы не было. Я, извините, сижу, жду, кто-то там куда-то откладывает, а никто не приходит. В том числе и депутат, тщательно. А теперь поменяли на а, вторник, 16-18. Ну, несколько человек воспользовались этим а, предложением. Приходили, общались, вопросы задавали, обсуждали. Телефон мой знают все. И, поверьте, звонки поступают до иногда и трех, и до четырех часов ночи. Ну, я иногда, конечно, в это время трубку не беру. Уж меня, поймите, спать иногда хочется. Выходные дни, которые, если бывают выходными, я очень удивлен заявлению Александровича. Ну, видимо, может просто сказать, предъявить больше нечего. на Совете граждан Наши старшие товарищи, умудренные жизненным опытом, возражали против объединения медицины, в, ну, в общем-то, под одной больницей. Скажите, администрация города может на процесс это повлиять? И, и как общественность может заявить об этом, судить или какие-то предложения высказать? Вопрос. хороший вопрос спасибо а, значит, вот все эти процессы они же происходят ну, наверное не потому что кому-то чего-то там захотелось и движение пошло К сожалению мы сегодня на протяжении последних нескольких последних лет все чаще и чаще говорим такое слово как оптимизация и на одном из аппаратных совещаний если вспомните мы приглашали а, директора четвертой школы оксана льгунова чтобы она рассказала нам о результатах того процесса, который вот у нее на базе ее школы прошел. Тоже было очень много э, людей, которые были против. Мы к этому процессу подходили долго. Э, поначалу речь шла об объединении 4-й и 30-й школы, что на мой взгляд тоже вполне логично. В конечном итоге сейчас четвертая школа значит, в свою, под свое административное крыло взяла два садика. Да? Там эффект на лицо. и экономический, и управленческий, и, собственно говоря, содержательный. Применительно... Я, я, я сейчас объясню. Географически они рядом расположены. Все правильно. А я, я прекрасно вас понимаю. Я о чем, о чем хочу сказать? По большому счету, ну вот исторически сложилось у нас да четыре крупных больницы в городе. Сегодня это решение, которое было инициировано не муниципалитетом и не нашими больницами, оно было инициировано на уровне Министерства здравоохранения Российской Федерации. Оптимизация, к сожалению, с Этим сталкиваются все. Не всегда это вот изначально в плюс. Но буквально, опять же, в рамках вот работы по фонду умного городов, со многими людьми удалось, с интересными людьми удалось постречаться и пообщаться. Герман Греф, задавали мне вопрос, почему вы, богатый банк, сокращаете свои отделения на местах? У нас это тоже происходит. У вас вроде бы есть деньги, есть ресурсы, есть все. ребят. вот это тот тренд, если хотите, да, который сегодня не... направление, по которому сегодня которому сегодня неизбежно, оптимизируется с точки зрения принятия управленческих решений, с точки зрения а, расходов бюджета, ну или экономики, правильно сказать, в данном случае да конечно мнение жителей города оно должно быть услышано конечно муниципалитет в этой связи тоже а, не бездействует потому что были встречались с, с, с губернатором Ледяна ледя, ледя, Владимировича мы с ним разговаривали, обсуждали эту тему вот. идет процесс взвешивания и расчетов, все таки насколько это будет целесообразно мы должны понимать Оптимизация не ради оптимизации, а с точки зрения целесообразности. И еще раз вернусь к примеру, связанному вот со школой номер 4. Когда я пришел работать на должность заместителя соцвопроса, это был первый, наверное, вопрос. И первая тема такая, очень эмоционально, общественно окрашенная, что, когда мы проговорили про вариант объединения школы 4 и школы 30. А депутаты пришли. Мы против. Мы против. Вот сейчас те два депутата, которые приходили после выступления Оксаны Владимировны на аппаратном совещании, точно так же пришли и говорят, а вот, слушайте, хорошо у вас получилось. Мы-то вот там были против, а, наверное, надо было сделать. Так. Без двух минут семь. Есть еще настаивающие, но Геннадий Анатольевич спросит, сколько мы еще можем ну, 10, минут, 10, 10 минут. Давайте до 10 минут снова, Владимир Мультик. Геннадий ну, Анатольевич, вот как вы оцениваете сегодня состояние нашей экономики, наших предприятий в городе, как кризис 2014 года влияет, насколько он глубоко влияет, как нам из него выходить. Почему говорю, недавно он пришел к нам в редакцию директор одного из мяских предприятий? Я говорю о Лузгине, да, и очень серьезно рассказал о проблеме, даже сам написал статью завтра вот выйдет, да. Он просил там отсрочку налоговых платежей. Сказал, что такой как, кризис, который попал, это вот, на его память вообще впервые. Вот как в целом экономика города, как из этой вот кризисной, может быть, какой-то тенденции выходить? Спасибо за вопрос, конечно. Мы прекрасно понимаем, что самое первое отрасль которая бывает из и и любого кризиса, любого года. Это строительство. Ну и все а, смежные предприятия, которые так или иначе не имеют отношения. Завод ЖБИ, завод КПД завод керамический, завод кирпичный. Сложная ситуация на предприятии. Я ее знаю. Но еще раз повторю, это вот именно та сфера деятельности, которая первая попадает. Здесь очень важно найти возможный вариант развития предприятия самого. Может быть, какое-то альтернативное направление развивать, посмотреть немножечко вперед на перспективу. Но С другой стороны, если говорить про кризис сегодняшний в целом, мы же с вами, наверное, уже каждый на себе, Ощущает чуть-чуть, чуть-чуть появилась положительная динамика, появилось а, направление на улучшение экономической ситуации и выход. А, заметьте, кризис слова у нас нигде не звучит, у нас новая экономическая реальность. реальность да? Новая экономическая реальность. А, на самом деле эта проблема есть. здесь. Очень многое зависит от, конечно же, мастерства менеджмента предприятий, от профессионализма. Здесь очень многое зависит от позиции муниципального образования, именно в развитии отрасли. У нас много идет, допустим, застраивается домов из панелей в ущерб строительству из домов, домов из кирпича, да? То понимаем почему быстрее экономичнее но комфортнее ли вот мы по этому поводу очень часто пневимизируем с директором керамического завода Лафером Сановичем вот, обсуждаем как что можно предпринять что можно сделать может быть где-то административный какой-то ресурс включить если это в рамках не превысит, превысит полномочий политета я все-таки верю в то что в новом году у нас это вот начнет вставать на ноги Если говорить в целом про экономику города ну, Посмотрите, ракетный центр Машиностроительный завод тяжело, тяжело ММЗ тоже нелегко Ракетный центр, они сегодня, ну, мягко говоря, хороший заказ и перспектива Автомобильный завод «Урал» Но он не сдает свои позиции И по перспективе на 2017 год Тоже с оптимизмом смотрится Мясо электро Они реально выходят из того Состояния Не очень хорошего с точки зрения экономики В, были. в котором были Много можно предприятий назвать Амсамзамово Они двигаются Они растут Они новые продукты пытаются запускать В серию сегодня ламинарные системы компания Папилон, есть положительные результаты завод тяжелых машин, завод тяжелых машин. пожалуйста вот инвестиции мы сегодня на самом деле формируем инвест портфель портфель инвест проектов можно по-разному говорить велико научного все, что будет связано с оказанием организационной, какой-то административной поддержки со стороны муниципалитета, она и действующему бизнесу, и предприятиям, которые собираются прийти и открыть свой бизнес в мясе, создать свой бизнес в мясе, наше ли это, не наше ли это, а, содействие комнаты. Это все вклад в копилку города. По большому счету, не важно, откуда пришел инвестор. Важно, что рабочие места он создает для наших горожан. Налоги, в наш бюджет, зарплату, наши люди будут получать и кормить свои силы. Супан Тихоненко. на прошлой пресс-конференции вы обещали за защитником организации приюта для домашних животных где-то в районе села Черного На сегодняшний день никакой информации об этом нет Есть ли какие-то продвижения? Я, да, в районе села Черного там не совсем как бы, сложилась ситуация да? Но представитель зоозащитников, депутат Елены денег Буквально, по-моему, сейчас, знаете декабрь он как-то расписан неделя в городе, неделя в Москве вот примерно так так вот в прошлый раз пребывание в Москве где-то, ну, получается две недели назад да, Елену Сандровну специалисты комитета по имуществу возили на объекты показывали где значит, эта организация может расположиться поэтому сейчас вот идет стадия переговоров, устроить, не устроить, но варианты ищем что касается Черновского Мнение жителей. Нам этого не надо. Чье мнение учитывать? Скажите. Я предлагаю финальный вопрос и Он, наверное, никак не посвящен Новому году Сейчас, мой Просто... вопрос, вот, я еще на это задания Я серьезно? А, Ну Я хочу спросить, может быть, на коротке, но про троллейбусы Это святое дело для нашего города Беречь троллейбусный транспорт надо однозначно Но троллейбусы это очень старые, да, мы не покупали, наверное да? Вот как в этом плане что-нибудь есть? просвет какой-нибудь? Ну, тут посмотрите, значит, мы, опять же Просто В связи вопрос, с тем, что все ремни подзатянули вот. на текущий год Расходы по а, субсидированию троллейбусного предприятий из бюджета сократились. Сократились серьезно. Но вот как, опять же, горячие головы из э, числа руководителей комиссии по экономической и бюджетной политике, как для этого, Вячеслав то вот он готов был еще, там, я не знаю, миллионов 13-15 с них снять. А кто говорит, они сильно жируют. Ну, понятно, что маршрутное такси, наверное, должно быть для него в приоритете, нежели там общегородской транспорт. Мы ну, вот, понимаю. понимаем. Так вот, э, сейчас... За текущий год мы пришли к пониманию реального, реальной потребности по троллейбусному предприятию. Да, к сожалению, пока никаких инвестиций в развитие парка, в развитие контактной сети не сделано. Их, к сожалению, не было сделано на протяжении долгих лет предшествующих. Но нашли вариант, как значит, две единицы троллейбусов все-таки... Собрать как кубик, э, вернее, как конструктор Лего и выпустить на линии. Я думаю, что это скоро будет реализовано. Их пока нет, нет еще на линии, их да? пока нет еще, по ним ведется работа. К сожалению, у нас внутрибус получается на данном этапе все-таки то направление, которое не проживет без вливаний из бюджета муниципалитета. Сейчас, еще раз повторю, вот по итогу работы за год мы вышли на конкретную цифру. Ну, одна маленькая. Вещи. Обратили внимание? Троллейбусные опоры в центральной части города. Вот не обратили внимания. А могли бы. Их почистили, их покрасили и обработали антивандально. Сегодня на них не будет чьих-то лиц, чьих-то афиш, и вот это безобразие не будет портить облик центральной улицы города. Но это пока только здесь сделано. Но это сделано. Тоже не делали несколько лет. В принципе, не делали. Вложили туда деньги. Не бесплатно. Мы по чуть-чуть, пошагово, поддерживать ролейбусные предприятия надо. Это, я не знаю, это академик Макеев. Ни много, ни мало. Это город, то, что вы говорите, главное, чтобы комфортно людям жилось. А Прершенно транспорт этом, при нашей это протяженности, это... Ну, они сегодня любимую долю привоза на себя берут. Ну и новогодние вопросы. Новогодние. Как хотелось бы справить, как справите, и что у вас будет на новогоднем столе? Что вы больше всего на новогоднюю ночь? Есть ли традиция какая-то? А что же Да, я тоже хотела это отметить, потому что пресс-служба президента сообщила, что президент Путин, как и 70% россиян, будет встречать Новый год дома у голубого огонька. А вообще есть традиция? Традиция, традиция, да, она, безусловно, есть. Мы, конечно, с друзьями к приходим, не тем но... менее. На что я хотел внимание обратить, в прошлом году глава Куштыма Шабалаева, ну вот обмениваясь там, мнениями где-то там это самое, вопросы ей задали, как вы празднуете Новый год? Она довольно давно уже руководит муниципальным образованием. Говорит, вы знаете, праздную. С без 5-12 до 5 минут первого успеваем бокал шампанского руки дальше работать. Это я так, чтобы немножко атмосферу разрядить. Традиционно мы в 8 часов всей семьей собираемся у родителей. Празднуем, поздравляем. Потом в 12 часов уже дома, семьей, дети, мы. На столе, ну вот как-то так, без фанатизма, и с точки зрения мероприятий, и с точки зрения стола. Ну в 12 часов, честно говоря, вот, ну, мне по большому счету редко когда хочется выпивать или кушать. Шампанское, конечно, там, закуски, легкие, фрукты, овощи, бутерброды. Ну, а дальше? новогоднее блюдо-то есть. Что? Любимое новогоднее блюдо. -блюдо. Салат оливье. Куда без него? А в новогодний праздник вы куда отправитесь? Никуда. Я, говорю, я же сказал, что будем работать, делать, в принципе, есть что. Ну, и видите, новогодние праздники, они очень часто сопряжены, бывают с какими-то, к сожалению, неприятными ситуациями, особенно в части а, системы ЖКХ. Поэтому... А построят ли городки Ледовый к 31-му? К 31-му. К 31-му. Да, да, 12 Очень... Некрасивая ситуация в Машгородке, с Ледовым городком. Я вчера там был, там просто блоками пока еще выложены. Работают сейчас там, причем работать будет много. Но, коллеги, я смею ваше внимание обратить Относительно прошлого года просто ситуация. Я смею ваше внимание обратить на что? Ни копейки из бюджета на это не потрачено. Это первое. Второе. В прошлом году, да, нам удалось активно работу провести, нам пошли на встречу многие предприятия, города, предприниматели. И поэтому было два очень хороших городка. И на Машгородке, и на автозаводе. А до этого, когда на Машгородке был последний раз? Ну, после тех хороших хочется, чтобы так и оставалось. Константин, я согласен. Еще раз повторю, мы делаем для этого, но если не все, то очень многое, да. Еще раз повторю, мы, к сожалению, не можем потратить на это ни рубля из бюджета, потому что этих рублей просто-напросто нет. Вот. Ну, а дальше, что выходили на то и построили. То есть предприятия в этот раз не пошли так активно Не на то, чтобы они не пошли, просто были некоторые другие аспекты, вот и все. кому обращались, те помощь оказали. Ну, по кругу могу сказать, если мы в прошлом году обратились, там, условно говоря, там, к 20-30 предприятиям, был вот такой эффект. Сегодня к гораздо более меньшему количеству предприятий и предпринимателей мы обратились. Но мы тоже понимаем, что экономическая ситуация не у всех хорошая. Это же тоже надо учитывать. Горки, елка, фигуры на вашей горки будут. Да, не такие шикарные, как в прошлом году. Но еще раз повторю, мы стараемся жить посредством. Заработали – сделали. Не заработали? Ну, чудес не бывает. Спасибо. Накануне Нового года хорошее окончание. Местности. Чудес не бывает. Ну, давайте мы же так выиграем потом... все. Реалистичнее,